Всем приветик! Сегодня у нас будет следующий видеоролик по нашему любимому произведению искусства Игры 7 смертных грехов. Что ж, сегодня мы будем разбираться, где правильно брать золото, также как правильно качать ваших персонажей. То есть, где лично я беру ресурсы для прокачки своих персонажей. Ну, давайте по порядку. Во-первых, как правильно фармить золото? Переходим в битву, дальше в особое подземелье. здесь у нас есть две кнопки, события и золото. Золото логичным, ходите здесь на самый высокий, который вам получается, фармите, за 10 ключей вы 5 заходов делаете. Получаете свои сундучки, но не, не продаете вы их пока что. Далее, в события заходите, здесь проходите все по одному разу, а дальше нацеливаетесь на золото. Почему? Потому что вы в любом случае будете получать подвески какие-то за прохождение золотые, либо же ССР ранга, и плюс еще сундуки. Все остальное вам в принципе не нужно, потому что у вас это фармится, это фармится легко вообще. Потом вы можете также еще фармить их с помощью золота, фармить с помощью прохождения Красных книг. Ну, вообще просто книги фармите. Почему? Потому что вы, проходя данные книжечки, можете их продавать довольно дорого. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Во-первых, смотрим, у меня 5 ССР уже. Это потому что я продал недавно. Но вот уже за прохождение я получил 5 ССР сундучков. Далее. Где у меня мои книжечки? Книжечки 99, плюс еще 68 книг, плюс еще... Третьего ранга, раз, два, три Примерно 330 книг 4 и третьего уровня Это точно Смотрите, как мы делаем Очень просто Если у вас не получается фармить ваши сундучки много То вы просто идете на автофарм там, На часика 2-3 ставите своих персонажей На фарм книг На тот, который вам легче всего фармить и просто потом берете, вот так вот делаете, выбираете максимум, вот вам 300 тысяч уже голды. Просто за трехзвездочные книжки. Также вы можете, если вам книги вообще не нужны, продавать еще и четырехзвездочные. Четырехзвездочные, к примеру, 68 книг, 800, то 16 тысяч. Если у вас 99, то 1 миллион 200 тысяч, да. Всего можно вот таким вот образом, если у вас много энергии, то есть у вас баночек вот этих вот много, можете поставить на целую ночь фармиться, и главное, чтобы у вас было место, куда <laughs> эти книжки ссувать. И если вы не имеете возможности, так сказать, и потребности в конвертации ваших книг выше, и потом пробуждение ваших персонажей и все остальное, то вы можете просто продавать их. В день можно получать за 6 миллионов точно, по-моему. Если я правильно помню, это лайфхак первый. С учетом того, что у нас еще золотые ящички есть, мы делаем следующее. Бежим... Так, только не, только не в сюжет. Блин. <связываю> бежим. Вот сюда вот бежим. Вот у нас вот здесь вот есть тумбочка. Ну, не тумбочка, а просто это таверны. И здесь нажимаете «Пригласить Веронику». Только когда у вас много сундучков. Когда вы приглашаете Веронику, вы выполняете ее квест, то есть она вот здесь вот садится после того, как вы э, обновите вашу таверну. Обновляется таверна следующим образом, вы просто приходите в любой город, остаетесь там, сразу же возвращаетесь в таверну, вот она у вас появилась. Дальше она вот здесь вот вместо нашего э, Гриамора сидит и даете ей то, что она хочет, вот вам баф на 30% или 20%, точно не помню, 20% все-таки, подорожание продажи ваших вещей в городах на целый час. То есть, следующим образом вы делаете, фармите ваши сундучки, потом приглашаете Веронику, потом идете в город и продаете там эти сундуки. Получаете на 20% больше выгоды из каждого сундука. Грубо говоря... Если вы сделаете все правильно, вы можете в день по одному ляму с помощью данного способа получать. Плюс еще 6 миллионов с помощью фарма книг, и вам вот вам и золото. Первый ресурс мы разобрались, как фармить золото. Теперь посмотрим на моих персонажей. Вот у меня уже есть два персонажа с пятью звездами пробуждения. А каким же образом я получаю... Так, не, не превышение, конечно же... Хотя это тоже, кстати, легко делается. А, пробуждение. А, опять пробуждение. Превышение лимита. Вот. Да, да стоп. Я ж нажимаю. Вот. Каким образом получать кровь демона и кровь живую? А, получать следующим образом. Очень просто, на самом деле. Вы берете, проходите босса, босса, который у вас на локациях. То есть, вы заходите в мир. Дальше... Идете, допустим, битва с боссом вот сюда. Проходите босса. Вызываете демона. Демона проходите там с кем угодно. То есть вот у вас показатель смертельного поединка. Вы проходите демона. Получаете баф на 20% скидку в городе определенном. То есть смотрите, в каком городе у вас. Идете в этот город. К примеру, вот мы вызвали в Бернии. Идем в Берню. Вот. Идем на нашей мамайше, в Берню. Заходим в Берню, прогружаемся. И не сразу бежим покупать все, что угодно, а еще делаем одну вещь: жертвуем. Жертвуем там 30 тысяч. Вот бежим вот по вот этому автобегу, к пожертвованию для деревни. Покупаете за 30 тысяч пожертвования. У вас получается всего 40% скидка. 40%, не 20%. Вот вы вот здесь вот берете, вот так вот, выставляете 30%... ну, 30 тысяч. А так как у нас еще ивентик, можно, конечно, еще было бы лям там задоначивать, но это слишком дорого для вас будет. Просто 30 тысяч жертвуете. Это минимальный взнос, чтобы скидка работала. Потом бежите вот сюда. И вот здесь, в пятом уровне вашей деревни, вы покупаете не за 100 тысяч, за одну штуку то есть вот таким вот образом вы получаете только за 500 тысяч 5 штук а так вы будете получать э, за 300 тысяч 5 штук 4 уровня э, далее вот вы скупили э, идете в другой город там же проходите тоже босса убиваете демона также жертвуете также покупаете ну с учетом того что вы сможете где-то по э, ляма 2 точно в день зарабатывать если вы не ленивый, то вам это очень и очень пригодится. А дальше вот у... смотрим, что у меня по хранилищу предметов. Я недавно сделал пробуждение персонажем, поэтому вот у меня 28 воды жизни. Дальше мы идем в таверну. После получения вашего подарочка в виде скидки 40% и покупки ж... Ж... Ну, вот этих водичек вы идете к нашему кингу. Здесь выбираете, к примеру, вода жизни. Вот у меня 28 штук. Бац. Выбираем. Вот у нас уже 4 штучки воды жизни пятого уровня. То есть, таким образом, вы можете за неделю вашего любого персонажа, на которого вы нацелены, пробуждать до 6 звезд. Нужно вам это? Нет? Не знаю. Сами выбираете. Я бы делал бы только на 5 звезд, по сути, пока что, потому что в скором времени ваши пачки очень быстро будут меняться, и всех персонажей, которые вы сейчас используете, вам они больше не потребуются. Единственных персонажей, которых я советую вам качать до 5-6 звезд, в зависимости от вашего актива в игре, это Синий Слейдер, Зеленый Ельхон, Джерика, в общем, и Синий Кинг. Вот этих троих я вам советую 100% качать, но до 5 до шести точно. Звезд. Почему? Потому что синий кинг но и на японской локализации до сих пор является одним из топовых персонажей для прохождения контента. И Ерихон, она является очень сильным нюкером, но мы сами в прошлом видео видели, как она бьет. А с учетом того, что мы у нее сделаем пробуждение... Мы добавим ей еще 600 атаки, то есть она еще сильнее будет бить. Против боссов прям вообще идеально. Против демонов, серого демона, там она вообще ваншотнуть может высокую сложность. Вот таким вот образом вы получаете вашу жизненную водичку, вот эту вот, ну и демоническую водичку тоже. Далее. Следующий вопрос, который может появиться, а каким же образом фармить ваши вот эти вот ресурсы? вот Такие вот ресурсы для пробуждения называются. Их фармить можно двумя способами. Во-первых, вы берете, э, заходите в босс, приходите на босса любого, смотрите, что у него там в ваших наградах. Вот у вас три варианта, элемента, так сказать, для пробуждения ваших персонажей. То есть это какой-то осколок щита, э, доспеха, клык, и печать. Вот вам первая вариация, как фармить. То есть вы нажимаете вот здесь вот на локации э, сундучок. Смотрите, что где находится. И идете туда, где это фармится. Фармится следующим образом. То есть я вам серьезно говорю, фармится это очень просто. Заходите вот в берниские равнины какие-то. Смотрим. 60%. Э, так, это у нас уже готовка. Здесь 70%. Но! Здесь 4 энергии тратится, здесь 10. 60-70%, блин, там 10% разницы. Поэтому я вам советую просто брать. 10 тысяч быка вам нужно. Берете, ставите какого-нибудь персонажа, который Алъшна бьет. У меня вон такой есть. Ну вот гаутер, к примеру, у меня. Поставим его. Уже его, в принципе, будет достаточно, чтобы проходить он этот квест, вот, даже без uh, саппорта. Проходите быстро, на ночь можете поставить, вот вам выформятся ресурсы для пробуждения, и также везде, то есть вы просто берете, ставите в низкий уровень, проходите, вот вам и ресурсы для пробуждения. Также вы можете в момент скидки покупать их в, в городах. Также переходим в город, я вам сейчас покажу. Uh, так, заходим в Берню. Идем Опять же, к магазину материалов. Давай, не тупи. Не люблю я вот эту загрузку долгую, потому что иногда приглашают тебя на демона, а ты бежишь в этот момент, и отменить никаким образом не можешь, то ж не, не кнопка. И на втором, на третьем уровне, по-моему, да, на третьем уровне вы, получается, покупаете себе ресурсы. Со скидкой получается примерно... Ну, 18-16 тысяч получается за вот такие вот. Ну, и здесь вот где-то 18 тысяч будете тратить только. Что ж, ну... А, ну вот здесь вот даже, наверное, не 10, а 12 тысяч. Ну, примерно вот 10-12 тысяч, и здесь вот будет 18 тысяч. У вас со скидкой 40%. Просто покупаете себе э, то, что вам нужно в 5 раз в... за день можно это купить. То есть, сколько у нас здесь обновления э, идет. Вот, купим. Нет, не надо. Гребешок не надо. Ну вот это вот. Купим, приобрести. Отлично. Как долго будет обновляться, так и не показать. А, вот, 8 часов. То есть через 8 часов вы приходите сюда опять покупаете. Это как вариант, блин, дешево стоит. Можно будет вообще весь магазин вот так вот скупать, с учетом того, как я вам сказал, что золото можно получать. Вот материал для пробуждения мы получили. Следующее как получать серьги в принципе, тоже рассказал. Теперь, как правильно качать ваших персонажей в принципе, я думаю, вы поняли. Вы идете в форт события, получаете золото, формите книги. Книги, которые вам нужно тратить, вы берете. Проходите за ночь буквально. Получаете прям дохрена всего книг этих. Потом идете к Кингу. Напоминаю, еще раз. Дальше выбираете гремуары, которые вы уже прокачали. На, так сказать, нафармили до хрена, дохрена. До дальше вы берете просто Равноценный обмен на тот, который вам нужен. Обмениваете там на 6 гримуаров, которые вам нужно, Вот так. И дальше вы делаете эволюцию вашему персонажу на 70 уровень вообще без проблем. С учетом того, что вы сейчас видели, у меня. Сколько? 300, 337 книг третьего уровня, 167 четвертого, 52 книги пятого уровня. Я вообще сейчас могу, в принципе, продавать 3 и 4 уровня книги и получать за это голду. Тем более при условии того, что никого мне особо поднимать не надо по уровню, я могу и пятизвездочный, в принципе, продавать. То есть я сейчас могу просто взять и сделать при вас повышение своего Количество голды вот просто берем и продаем Раз, 300 тысяч 2 2 300 тысяч потом еще 300 тысяч и еще давай мне еще 120 тысяч но ну, грубо говоря вот при вас я поднял себе 1 миллион голды как видите у меня уже 20 миллион 28 миллионов голды за все время получено то есть я еще и достижение себе на кристаллы получил таким вот образом вы получаете себе валюту с помощью которой вы будете покупать себе материалы с помощью материалов этих вы качаете своих персонажей и вот таким вот образом вы спокойно качаете своих персонажей по максимуму получаете быка и все. То есть сейчас вот поставим сюда моего э, дополнительного персонажа, ставим на него и смотрим сколько у меня быка. Вот, ну грубо говоря у меня уже 100 тысяч есть, потому что я еще не докачал э, Кингу, не докачал э, Гилл Сандеру, не 70 левелы не докачал, даже Слейдеру не дал 70. -е. То есть у меня в принципе где-то 105 тысяч быка точно есть. Плюс еще у меня некачанная снаряга. Снарягу также легко качать. Как качать ее? Сейчас тоже покажу, в принципе, почему бы и нет. После того, как вы муторно пофармили ваше снаряжение в какой-то локации, ну просто проходили Красные квесты, допустим. Вы берете, просто приходите к ней, получаете вот такой вот ресурс. Плюс еще шанс есть, чем выше редкость вашего снаряжения тем выше шанс получения камней пробуждения. Вот таким вот образом вы получаете и красные камешки, которые ну, вряд ли у вас в дефиците будут, но если в дефиците, вот таким вот образом вы делаете, получаете их очень много за достижения, за преобразование. Просто бац, сейчас я вам покажу. Может быть сейчас, если я не буду... С минимальной... Ну, конечно. Я, короче, без удачи вообще просто 10 камней получил. Но тоже неплохо. Так, в принципе, если вы ССР шмотки разламываете, вы можете получать и для СР ранга, снаряжение. В принципе, материал для пробуждения. Не советую качать СР пробудные всякие. Я вам советую подходить к нашему любимому Тингу. Подходим к камню пробуждения экипировки. Трехзвездочный нет. Не трехзвездочный, а четырехзвездочный. Просто берете, подходите и отдаете ему этот камешек. Качаете ваше снаряжение, пробуждение ему делаете, и дальше радуйтесь своей жизни. Если у меня снаряжение с максимальным количеством пробуждений... По-моему, у меня, да, вот, у меня есть, в принципе, уже СССР ранга с тремя пробуждениями вот таким вот образом я в принципе могу уже сделать ей пробуждение 4 этой снаряги надо ли это мне пока не знаю потом как-нибудь разберусь с этим вот таким вот образом я вам показал где основные ресурсы вы можете получить если какие-то ресурсы я не сказал напишите мне в комментариях, я вам расскажу, где их брать в следующем видеоролике, либо отвечу в комментарии, если это будет маленькое количество каких-то ресурсов. Ну а с вами был, как всегда, Макс, до новых встреч, пока!